Друзья, привет! И сегодня у нас на обзоре два стабилизатора от компании Fiatek. Альфа 2000 и Альфа 1000. Давайте на них посмотрим. Начнем мы со старшей версии Альфа 2000. Итак, давайте начнем с распаковки. Упаковка здесь занимает отдельное место, потому что вы посмотрите только на эту коробочку. Ее очень хочется раскрыть. Если вы помните, со стабилизатором бихолдера у меня немножко не сложилось. И сейчас я так подозреваю, что это из-за упаковки, потому что просто посмотрите на них в сравнении. Вот бихолдер DS2, а снизу коробка от Fiutech. Ну какую вам хочется открыть быстрее и от какой вы ожидаете более качественного результата. Итак, давайте перейдем к этой приятной процедуре. Внутри основной нас ждет вторая, вот такая вот красивая матовая. Давайте ее откроем. Но ну, вы посмотрите на эти детали. Многие просто накидают инструкцию сверху, а здесь в специальной картоночке внутри конвертик. надпись hello и внутри инструкция на английском на китайском Он ну, приятно открывать такое согласитесь уже чувствуешь что деньги не зря потрачены все традиционно уложено в специальные вырезы в пенном материале давайте посмотрим что у нас тут есть само собой основная часть с тремя моторами вы посмотрите на любовь к деталям есть специальный ремешочек которым вы затягиваете, чтобы все детали они друг от друга не болтались, а надежно лежали внутри. Дальше. Ручка с органами управления, в которую мы также вставляем аккумуляторы. Аккумуляторы у нас идут в комплекте 4 штуки, но одновременно в ручке мы используем только два аккумулятора. Аккумуляторы формата 18650 довольно популярные аккумуляторы. Такие аккумуляторы даже используются в автомобилях Tesla. И купить такие дополнительные не составит особого труда. Но и даже на двух аккумуляторах этот стабилизатор способен работать до 10 часов. А в комплекте их 4. А это значит, что у вас есть запас до 20 часов с теми аккумуляторами, которые у вас уже есть в коробке. Специальная зарядка для литий-ионных аккумуляторов, которая подключается через микро-USB, Шнур микро-USB есть в комплекте. Вот такая вот длинная с большим количеством отверстий площадка к сожалению не манфротского стандарта манфрота 501 или 701 не знаю с чем это связано скорее всего с какими-то авторскими отчислениями к манфрота если бы кто-то из китайских стабилизаторов начал делать площадки под манфрота 701 и 501 то это они бы стали автоматически лидерами на рынке потому что огромное количество видеографов используют именно площадки манфрота и в отдельной красивой коробочке с надписью FeuTech у нас лежат винты, ленс суппорт и джек для дистанционного управления камерой. Под ручкой у нас короткий шнур usb на micro usb используется он для того чтобы заряжать аккумуляторы через зарядку также вы можете заряжать аккумуляторы просто подсоединив зарядку через шнур сразу к рукоятке а также с помощью этого вы можете перепрошивать ваш стабилизатор и последнее но не менее интересное это вот такой вот мини триножка который прикручивается снизу в ручку, и вы можете ваш стабилизатор поставить на ровную поверхность, на стол, для того, чтобы его правильно откалибровать, либо для того, чтобы просто его оставить и снимать с какой-то ровной поверхности. Почему остальные производители не кладут ничего подобного в свои комплекты, для меня остается загадкой. Потому что это крайне полезное, и даже если она вам не понадобится при настройке или при съемке, вы всегда можете найти для нее какое-то другое применение. Вне использования стабилизатора. Сделано, как и все остальное, очень-очень приятно из матового пластика, хорошего качества. Везде все прирезинено, металлический винт, прирезинена каждая ножичка все очень-очень качественно. Итак, давайте соберем стабилизатор. Еще немножко о мелочах: ручка с основной частью вкручивается вместе, там есть контакты. И эти контакты защищены вот такими вот резиновыми крышечками очень приятной резинки позаботились даже о сохранности этих элементов и о том как соединяется ручка с центральной частью они соединяются посредством контактной группы через 8 контактов а для того чтобы все это не лозило и прикрепилось исключительно правильно на ручке есть четыре выступа круглых а соответственно на центральной части есть четыре отверстия мы их все соединяем Обратно никаким другим способом, кроме как правильного, вы подсоединить ее не сможете. И закручиваем винт. Все подогнано друг к другу идеально. Собирать одно удовольствие. Прикручиваем нашу ножку снизу. На площадке имеется 8 точечных отверстий под винт и одно продолговатое. Давайте прикрутим туда винт. Для крепления камеры мы используем винт с ушками. Вам не понадобится с собой возить Например, плоскую площадку, как это нужно с бихолдером, или монетку. А всегда вы сможете воспользоваться своими пальцами для того, чтобы прикрутить камеру к площадке. Что интересно, внутренняя грань здесь с такими ребрами, для того, чтобы при настройке положения камеры у вас это было не сплошным ходом, а с маленькими шажками. Что немножко упрощает настройку стабилизатора. Как вы могли догадаться из названия, Трехсевой стабилизатор поддерживают камеры с весом до 2 кг. А это значит, что в принципе вы можете прикрутить туда даже полнокадровую зеркалку с небольшой оптикой. Настраиваем стабилизатор абсолютно так же, как и все остальные. Наша задача отстроить все оси так, чтобы камера никуда самопроизвольно не заваливалась. Но при этом, если мы ее куда-либо наклоняем, она остается в этом же положении. Также я заметил: при калибровке этого стабилизатора. На каждой из оси здесь есть те же самые ребрышки, и вы слышите клики при движении. Они, с одной стороны, и помогают, и в то же время вы можете столкнуться с ситуацией, что необходимое ваше положение находится между этими ребрами, и оставить эту ось в нужном положении становится довольно проблематично. Поэтому это немножко спорная инновация. Что удобно, на каждой шкале настроек здесь имеется линейка и указатель. Поэтому вы совершенно спокойно можете себе составить специальный списочек, положить его в коробку и на нем подписать. Вот у меня вот такая вот камера с этим вот объективом. На какие расстояния каждую ось мне поставить. Это значительно ускорит время настройки вашего стабилизатора в поле. Так, закончили настройку. Как видим, камера никуда самопроизвольно не заваливается. И если куда-то ее направить, она, в принципе, остается в нужном нам положении. Идеальной балансировки у меня добиться, к сожалению, не получилось. Надо посидеть чуть подольше. Но для демонстрации этого вполне хватит. Итак, для установки аккумуляторов мы раскручиваем саму ручку. Вставлять аккумуляторы следует в последнюю очередь для того, чтобы во время сборки и настройки у вас стабилизатор самопроизвольно не включился, потому что включение стабилизатора без нагрузки может повлечь за собой его поломку. Перед включением поподробнее расскажу о рукоятке. Мы уже использовали отверстие под четверть дюйма снизу. Также у нас есть и сверху на рукоятке два отверстия под четверть дюйма. Вот здесь вот слева небольшое и спереди. Это нужно для того, чтобы прикрутить к стабилизатору либо свет, либо микрофон, либо непосредственно весь стабилизатор прикрутить к чему-то другому. Например, на какой-нибудь рик, который вы крепите на присосках к автомобилю. Также на рукоятке естественно Имеется отверстие под micro-USB, которое требуется нам для зарядки аккумуляторов, которые находятся в ручке, либо для перепрошивки всего стабилизатора. По органам управления. На ручке находятся три кнопки и четырехпозиционный джойстик. Первая кнопка отвечает за включение-выключение, и она же кнопка переключения режимов. Также имеется кнопка старт-стоп старт записи видео и фотосъемки. А также под указательным пальцем имеется кнопка «Курок», которая нужна нам для блокировки всех осей. При включении стандартно стабилизатор находится в первом режиме. Первый режим – это блокировка наклонов, но слежение по оси вращения влево-вправо. Двойное нажатие по кнопке режимов переключает нас в режим слежения по всем осям, также наклоны. Тройное нажатие переворачивает наш стабилизатор на 180 градусов. Четырехкратное нажатие на кнопку режима включает нам режим панорамирования. В этом режиме мы можем выставить точку старта и точку финиша. И за указанное время через приложение стабилизатор делает мягкую проводку от точки старта до, до точки окончания. Находясь в любом из режимов, Двойное нажатие на курок вернет ваш фотоаппарат в первоначальное положение. Вот так легко и просто. Текратное нажатие на кнопку режимов ведет ваш стабилизатор в режим калибровки. Для этого нажимаем 5 раз подряд. Раз, два, три, четыре, пять. И кладем стабилизатор вот так вот на ровную поверхность. Ждем пока трижды синенький светодиод нам прогорит. Это сигнализирует о том, что он откалибровался. Возвращаем его в рабочее положение и однократно нажимаем на кнопку режимов, для того, чтобы он проснулся. Также во втором режиме с помощью джойстика можно подправить горизонт. Давайте это сделаем. Двукратное нажатие. Переходим в режим полного слежения. И при этом джойстиком мы можем, можем наклонять камеру влево-вправо. Помимо калибровки мы это можем использовать и в творческих целях. Переход в нижний режим по традиции у нас идет через бок. Я не очень люблю этот способ, но при данном расположении моторов другого выхода у нас нет. Также в любом из режимов мы можем сами взять камеру, чуть-чуть ее, например, поднять куда-то, поддержать ее 3 секунды и стабилизатор запоминает это положение. Запоминает это он только по оси вертикали вверх-вниз. Двойным нажатием на курок возвращаем его на место. Погодка сейчас хоть и не из лучших, но давайте сделаем нашу традиционную проходку по парковке и посмотрим, как работает этот стабилизатор. Возможно, выводы по этому стабилизатору будут немножко предвзятые, потому что я очень люблю, когда люди подходят ответственно к созданию своих продуктов, и особенно, когда они продумывают практически все мелочи. Меня очень сильно подкупила упаковка. Раскрывать такой продукт очень приятно. Вы чувствуете, что вы не зря потратили деньги. Сам стабилизатор выполнен очень качественно, из очень приятных материалов. Здесь используется матовый пластик матовый алюминий, все очень четко подогнано друг к другу, выглядит очень хорошо, несмотря на красные элементы, выглядит он не броско. Из приятных бонусов двойной комплект аккумуляторов с суммарной, с суммарной работой до 20 часов и отдельно моя любовь это вот этот маленький штативчик для того, чтобы ставить на стол стабилизатор. Из минусов это опять же площадки, площадки у всех трёх стабилизаторов немножко непонятные, своеобразные, ни к чему другому особо не подходят. Также спорным решением является использование зубчиков на всех подвижных элементов, как казалось, наверное, производителем для легкости настройки, но как раз именно настройку это немножко ухудшает. Дальше. Я не очень люблю короткие ручки, чтобы одновременно и не задевать органы управления, и держаться двумя руками возможно только вот со сложным штативчиком снизу. А одной рукой я не очень люблю управляться с трехсевыми стабилизаторами. У меня рука очень быстро устает. По толщине центральной части что-то среднее между бихолдером и Zhiyun. Я люблю чуть потоньше. Но и так в целом очень даже приятно. Стабилизирует он очень качественно. Режимов здесь достаточно. Приложение как... Приложение у Fuitec, как обычно, хорошее. Ничего лишнего. Все по делу, все красиво сделано. И громадным минусом является отсутствие кейса. Вот за кейс жирный минус. Без кейса такую вещь носить очень тяжело. А вот в этой коробке я, честно, я не представляю, как вы вот эту всю коробку будете носить на съемку. Потому что кейс, например, от на можно совершенно спокойно кинуть в багажник он там будет тереться, царапаться. На... на работу стабилизатора это никак не повлияет. А вот в этой симпатичной картонной коробке, ну как-то, ну не очень. А перед тем, как мы перейдем к обзору младшей версии Альфа 1000, не забудьте подписаться на наш канал, а также ставить колокольчики, чтобы не пропустить новые обзоры. Давайте взглянем поподробнее на младшую модельку. Упаковка практически ничем не отличается. А давайте посмотрим на сам стабилизатор. Из названия, естественно, понимаем, что он выдерживает до 1 кг веса. Я сюда прикрутил Альфу 6000 с китовым объективом. Ее он выдерживает совершенно спокойно. Сама по себе ручка абсолютно одинаковая, и они, кстати, взаимозаменяемы. То есть, если у вас две модели, вы можете совершенно между друг другом быстренько переключать ручки. Те же самые ножки снизу, а вот сами моторы поменьше, а также их расположение немножко изменилось. Обратите внимание, что вот этот мотор находится чуть ниже. Он не загораживает нам экран. А также такое расположение мотора, которое мы с вами уже видели в стабилизаторах Beholder DS2A, позволяет нам не только спокойно наблюдать за происходящим на экране, а также переходить в низкий режим более естественным путем, просто перекидывая ручку вверх вот таким вот образом, и нам проще будет с вами имитировать подъемы снизу сверху, как на экране. В старшей версии нам приходилось это делать через бок. Верхняя часть, естественно, по компактней. Также большим отличием является часть крепления к камере. У нас отсутствует здесь ленд-суппорт, и площадка выполнена совершенно по-другому. Если у старшей версии мы могли вынимать камеру вместе с площадкой, то здесь мы так сделать не сможем. Нам здесь надо будет каждый раз прикручивать камеру непосредственно к подвижной части. Вот. Производители почему-то решили, что в младшей версии вам не надо быстренько снимать камеру вместе с площадкой. Она надо будет прикручивать каждый раз туда-сюда. Это немножко ухудшает эргономику и работу вместе с этим стабилизатором, но зато у нас становится меньше деталей, которые мы можем потерять. Также на примере младшей версии мы посмотрим то, как и старшая и младшая версия дружат с камерами Sony и осуществляет дистанционный спуск камеры. Для этого в комплектах и у старшей и у младшей версии есть специальный шнур, он втыкается вот здесь, вот, в самый ближний мотор камеры, в 3,5-мм джек и втыкается в мультиразъем сбоку камеры. Интересным нюансом является то, что кнопка спуска затвора на ручке осуществляет имитацию кнопки спуска вот этой основной кнопки. Поэтому не забудьте в ваших камерах перенастроить, продублировать функцию этой кнопки как старт записи видео. Например, на альфа 6000 такой такой настройки нету, и, к сожалению, через эту кнопку я могу сделать только фотографии и осуществлять фокусировку. А стар-стоп записи мне по-прежнему приходится тянуться до камеры и нажимать на ней кнопочку. На старших версиях это уже поправили, возможно, на более новой прошивке у Alpha 6000 это тоже поправили, и можно перенастроить кнопку спуска затвора фотографии, можно ее также сделать, как и старт-стоп записи видео. Итак, съемка фотографий с помощью этой кнопки. Одинарное нажатие у нас камера фокусируется, повторное нажатие в течение 3 секунд делает фотографию. Если мы держим кнопку в течение более трех секунд, то у нас включается режим последовательной съемки. Это значит, что по умолчанию раз в 5 секунд камера будет делать фотографию. Этот промежуток можно настроить через приложение и тем самым снимать таймлапсы. Так, давайте быстренько подведем итоги по стабилизаторам. Из плюсов. Потрясающая сборка и внешний вид, и качество материалов. Упаковка, которую приятно открывать. Приложение, которое я считаю самым лучшим на данный момент на рынке. И наличие маленькой треножки в комплекте. Из минусов. Самый большой минус, это, конечно же, отсутствие кейса. Без кейса транспортировать и использовать этот стабилизатор будет гораздо тяжелее. Также странный режим работы вместе с камерами Sony. Почему-то они сделали эту кнопку дублирующую только фотосъемку. Почему не сделать видеосъемку, для чего, собственно, больше, подавляющее большинство людей и будет использовать трехосевые стабилизаторы. Как обойти эту проблему я вам уже рассказал. Также из плюсов. Это два комплекта аккумуляторов. Аккумуляторы типа 18650, которых вы можете достать довольно легко и в большом количестве. Ну вот, кажется, и все, что я хотел вам рассказать про стабилизаторы от компании FeoTech. Если у вас остались какие-то вопросы, не стесняйтесь задавать их нам в комментариях, либо приходите к нам в магазин, где вы можете их сами покрутить, потестировать. Друзья, не забывайте подписываться на наш канал, а также ставить колокольчик, чтобы не пропустить наши новые обзоры. Потому что совсем скоро вас ждет обзор на приложение и на электронные ручки от компании FiuTech под эти самые трехосевые стабилизаторы. А я с вами прощаюсь. Счастливо!